Меня зовут Радагаст, и сегодня мы продолжаем Inktober. Вчера вот было, был первый день, и у нас была тема «Кристалл». Сегодня день второй, и тема для него «Костюм». Вот, что это э, означает и как это интерпретировать для э, настольных ролевых игр и для э, подземелий, это, в общем-то, э, наше личное дело, и этим мы сейчас займемся. Сейчас я расскажу, какая у меня базовая идея, есть ну, какая первая ассоциация с эм, таким вот заданием. Так вообще идея сама по себе достаточно проста, то есть что-то нужно, какой-то сюжет позволить или дать возможность его сделать, который бы зависел от того, что персонажи на себя надели. Ну и какое-то центральное место должно быть, где они могут получить себе различные костюмы. Ну и таким образом хотелось бы поделить наш, наш сегодняшний уровень на четверку различных зон. Одну зону точно нужно делать водной, потому что для нее совершенно другое обмундирование как бы нужно. Одну зону точно нужно делать боевой, чтобы нужно туда было идти там в броне и во всем прочем. Ну и две еще остались и что-нибудь сейчас выдумаем для них. Для начала вот в углу сделаем водоемчик такой неограниченный, чтобы возможно он куда-то дальше выходил. Ну и ну, это вода, вода, вода, где-то там внизу что-то там должно происходить. Вполне возможно, я думаю, позволено будет, особенно если учесть, что мы это за один день делаем, то там будет просто вода и какие-то случайные столкновения. Некоторые наметки я дам о том, где можно монстров брать для этого. Вот, ну, там какие-то там кустарники или что-то такое растет вокруг этого дела. Ну, и э, раз уж мы так вот поделили э, на э, четверку зон, то будем считать, что здесь там какая-то условная дорога идет. Вот, и э, дальше э, внизу, слева внизу и слева вверху там будет что-то такое. Ну, здесь напротив, ну, давайте будет там э, обычная какая-то городская зона, то есть там будут... Э, Трактиры, магазины и чего-нибудь такое, в общем-то, безопасное, казуальное. И, соответственно, и там нужно будет ходить в какой-нибудь рабочей одежде, чтобы сойти за своего. Что значит сойти за своего в вашем сеттинге? Это вы сами, я думаю, выдумаете или додумаете. Вот. Ну, а тут что должно быть? Ну, какой-то вход, какой-то выход. Ну, тут, скажем, окна вот э, ну что еще должно быть э, ну столы различные там стулья как там вот должны стоять там лавка какая-нибудь может быть и еще какие-то э, столы вокруг этого так как у нас сейчас не самый благодарный жанр э, не карты под модуль а наоборот карты в отрыве от всего то, ну, будем считать, что это будет такая э, зона комфорта, в которую можно будет просто зайти, и если ты одет более-менее э, по-нормальному, то можно там будет как бы узнать, как дела вообще, что э, чем. Э, остановиться, может быть, на ночь, может, еще что-то. Ну, что там дальше? Можно доделать какой-то магазин, если хотите, можете его использовать для того, чтобы э, добывать различные э, костюмы, а может, какой-то другой магазин, который э, понадобится. Тут вход, э, здесь э, место, на котором разложены э, товары. Вот, ну, э, это там продавцы ходят. Вот, это мы с магазином закончили. Ну, то есть там э, это место, по которому ходить нельзя. То есть как-то отделяем мы продавцов от покупателей. Ну и, возможно, там какая-нибудь еще кладовка э, сзади сделана. Ну, давайте не сзади, а вот сюда ее доделаем, и там, ну, какие-то шкафы, сундуки, что-нибудь в этом духе, вот, ну, и еще одно какое-нибудь аналогичное заведение, но, скажем, здесь столы могут стоять на улице, и э, там какие-то, значит, э, ну, тоже нам нужен вход, и, ну, скажем, вот так, сейчас вот, ну, и где-то там оно кончается, да, и, ну, скажем, немножко другой формы. И там э, тоже какой-то проход задний куда-то там дальше нам, в общем-то, не очень важно в данный момент это. И здесь, э, значит, тоже э, то место, где можно что-то продавать, покупать. Ну, и там сзади, ну, скажем, какая-то кухня или что-то в этом духе. Все, вторая зона у нас более-менее готова, то есть что-то какая-то заготовка есть для э, блиц, в общем-то, достаточно нормально. Вот. Ну и дальше как-то дорогу нам надо дочертить до конца, и э, по задумке слева внизу у нас будет боевая зона, но давайте ограничим ее такой хорошей, большой, э, толстой стеной которая будет глухая за исключением одного какого-то входа. Ну вот там, скажем, будет вход, а все остальное глухая такая большая, большая толстая стена. Ну, большая толстая, сделаем ее толщиной в целую клеточку. Вот, значит, это у нас стена, все сквозь нее ничего не видно. Ну, да, дорогу мы немножко ущемили, но ну, будем считать, что э, там э, столы убираются в какой-то момент, и тогда по ней можно ездить, а иначе, ну, тупик и тупик. Вот. это все у нас э, совсем глухая стена поэтому я ее сейчас даже за, э, зачерчу заштрихую чтобы четко было понятно что там ходить нельзя ну и оставим пока что боевую часть в покое там достаточно это просто сделать ну и пока что доделаем что вот здесь вот дорога там ходить можно вот. и э, ну каким-то образом надо оформлять вход э, в наше э, поместье. Вот, ну, как обычно там входы делаются, какой-то э, какой кусок здания такой выпирает сюда, и э, ну, какие-то лестницы и красивый балкончик на входе. Вот, ну, сделаем э, такие вот лестницы с каждой стороны свои. Дальше там у нас большой красивый вход и ну, какая-то там зала, в которую значит, можно э, зайти даже э, ну, в любом костюме, но а дальше, э, дальше не пропустят, если не подобающий одет. Что значит подобающие? Это, ну, зависит от вашего сеттинга. Где-то там у Сальвана, кажется, в какой-то книжке было, что э, э, все... Ну, считается, что синий цвет отпугивает демонов, поэтому все э, благородные ходят исключительно в одежде э, каких-то оттенков синего, голубого, фиолетового и так далее цветов. Вот, Ну, там я уже доделал еще две какие-то э, комнаты, и там э, можно сделать какой-то коридор, даже можно без... Э, э, Отдельного входа туда Ну вот, ну и как там обычно бывает В э, таких усадьбах Какой-то внут, внутренний сад, э, двор Вокруг него там э, Проход И там, ну скажем, колонны можно сделать Такие э, в, Тоже огораживающие это все дело На которых там э, навес, скажем Чтобы можно было ходить по кругу И вести беседы вот. Ну а там какие-то кустики Или что-то в этом духе вот, значит, Мы не будем совсем уж детально прорабатывать, что там за замок или поместье, или что там такое, и что там именно скрывается, кто там живет и что там происходит. Но можно наметить какие-то комнаты, которые там могут быть. Без детальной проработки, в общем-то, план замка это не такая уж и веселая вещь. Ну, как бы комнаты и комнаты. Ну, иногда там что-то такое потайное, но в основном, э, основном все-таки не потайное. А вот что в комнатах, это уже э, дело десятое, и это уже мы сегодня заполнять не будем. Все, будем считать, что с зоной формального костюма, так сказать, мы уже э, все завершили. Значит, там тоже какие-то э, какие -то кустики, какая-то растительность там э, есть, клумбы э, цветочные на входе или еще чего-то такое. Вот и там какой-то подъезд э, к этому всему есть, чтобы э, можно было э, заехать к ним. И все. На этом вот э, тройка первых зон у нас заканчивается и надо, ну надо делать, собственно, э, dungeon dungeon. Вот. Ну как мы это оформим? Для начала должна быть какая-то входная э, какое-то входное место, ну и скажем так оно может быть небольшое и там будет э, потайной э, ход дальше, то есть те, кто его не знает, он может зайти и все, и там ничего такого не будет Вот от потайной комнаты у нас идет лестница, конечно, вниз вот, я буду э, по э, по движению показывать что, э, да, если стрелка стоит то это мы идем вниз вот, ну дальше там еще какую-нибудь э, комнату можно сделать чтобы мы с вами не путались, я поставлю там вот здесь единичку, а здесь минус один. Это как бы первый этаж и первый подвальный. Вот. Ну, отсюда можно спуститься еще глубже. Ну, и чтобы не совсем только квадратики делать, можно еще э -э немножко там скосить углы, скажем, в -э этой комнате. Ну, и там тоже разные проходы в разные стороны. Э -э сделать какие-то там э -э украшения или что-то в этом духе в углах, колонны э -э в зале. Вот, э, ну там одну из комнат Как-то можно по углом Сделать вот Туда можно проход сделать И там э, тоже э, потайной ход Который идет э, значит Что тут там у нас У нас там лестница Ну давайте вот так, чтобы она как бы под лестницей Там э, можно было поместить этот проход вот, Ну и там какой-то такой э, ну, э, Алтарь Или что-нибудь еще в этом духе Какой-то там э, жертвенник Можно устроить вот, э, проходы в разные стороны, потайные э, проходы тоже там расставили, и куда-нибудь этот потайной проход там будет идти. Это мы находимся, где? Ну, сейчас мы сделаем, это мы немножко поднялись, то есть, тогда можно э, над вот той комнатой сделать проход, и там еще одна комната будет, соответственно, на... Э минус первом этаже, да? То есть, и тогда можно ее соединить с вот той, и все у нас там как бы сложилось, все нормально, здесь, ну, подумаем, что мы потом дальше там сделаем, здесь еще одну комнату можно сделать, и какой-то проход этот да, заполним обратно, и вот там где-то за колонной, за украшением, у нас будет проход в комнату, и оттуда начинается еще вторая часть подземелья. И там, ну скажем, такой вот восьмиугольный здоровенный зал, как в одном из уровней дума. Тут что-нибудь такое страшное, потому что не страшное мне не помещается. Тут проход, куда он там помещается, ну да, будет, будет там потайной вход в другой ход. Вот здесь еще одна штука, это мы находимся на втором этаже под землей, то есть вполне можно его продлить даже под, э, э, под улицу, потому что ничего с этом, э, страшного там не случится. Вот, ну здесь не очень ровно получилось, но как получилось. Вот, и здесь еще один вход э, будет э, наверх, это мы таким образом выходим на минус первый, да? потом еще одна комната еще наверх, и еще одна будет э, в сторону вот сюда, э, чтобы выйти совсем уже на второй этаж, ну и там э, с крыши, там будет выход на следующий уровень, потому что я уже э, более-менее знаю, что я хочу со следующего уровня. Вот. ну тут у нас не очень комнаты помещаются, сделаем просто какой-то такой э -э, странный проход, треугольная комната там поместилась, ну и здесь какие-то местные достопримечательности, что-то э -э, что из этого можно выдать. Вот, дальше начинаем это все красиво оформлять, чтобы было немножко похоже на э -э, действительно настоящий данжен. Вот, но ну это такой медитативный процесс, это сейчас вы э, на это глядите на тройной или четверной даже скорости, а так вообще это занимает э, довольно продолжительное время, э, вот, но можно заодно задуматься и подумать о том, как, э, как вообще получилось, получилось ли то, что э, хотели. Или, или не совсем. Ну и заодно можно увидеть, что где-то там какие-то пропуски. И тогда в этих пропусках, чем 2 минуты сидеть там черточки делать, то можно воспользоваться моментом и что-то в эти куски еще дополнительно довыдумывать. Вот там дверка у нас забытая. Ну, будем считать, что она такая фальшивая. Вот, значит, здесь мы тоже заполнили. Ну, более-менее там получается Значит, там какой-то подземный алтарь Или э, какие-то культисты Или что-то в этом духе а вот Чем мы будем э, э, Заселять? Сейчас э, подумаем Все-таки книжки у меня слева тут лежат Сейчас мы про них вспомним А здесь пока что, э, пока что вот Доводим и здесь видим Что тут у нас э, какое-то белое Место есть Можно что-то, конечно, там э, доделать Чтобы не Опять-таки не занимать пол страницы непонятно чем но ну, вот тут будет какой-то там хитрый проход и будет э, какая-то комната еще дополнительная. Вот, ну где-то там что-то потайное можно сделать чтобы э, да и там будет сокровище правильно? потайной э, ход и комната с сокровищем все-таки должна же быть такая у нас вот это мы все э, закончили здесь все нормально значит здесь это уже выход как бы на крышу всего этого э, квартала, который у нас э, отделен от э, всего остального мира большой стеной. И там с крыши, значит, можно что-то еще сделать, но об этом вы узнаете только завтра. Вот. Э, значит, что? Мы э, таким образом закончили уже э, э, наша, э, нашу карту. У нас получилась э, четверка зон. И... Э, ну, можно немножко еще подобавлять каких-то деталей, но, в общем-то, уже мы закончили. Сначала взглянем свежим взглядом еще раз на подземелье. Значит, у нас вход. Если они не находят проход дальше партии, то они там так и остаются. Если находят, то у них появляется еще кусок. Ну, то есть, вот здесь они могут немножко поисследовать, походить. Несколько есть тайных проходов, чтобы пройти еще дальше. Если они их находят, то э, они обнаруживают вот, э, э, культистов и э, какие-то еще там, э, комнаты с не совсем простой топологией. То есть там э, вверх-вниз э, всякие лестницы у них идут. Вот. Ну, будет чем э, развлечься. Вот. И э, дальше, если они находят проход в центр, то там уже начинается все э, остальное, что мы запланировали. И, возможно, оттуда дальше уже есть какой-то э, подземный проход к водной зоне в которой уже, если мы входим туда на уровне минус втором, то э, там могут быть какие-то и монстры, и все что угодно. К вопросу о монстрах, значит, откуда их брать? Вот для водных есть замечательный э, сеттинг Черного Болота, откуда все... Э, Морские монстры, ну большая часть морских монстров идет, то есть всякие там морские зомби, это вот они оттуда, и лацедоны, если помните, такие есть, ну и много чего еще, там есть список, и в более поздних публикациях можно еще и картинки поискать. Кем заселять подземелья? Ну вообще кем угодно, ну вот здесь у меня есть образец того, что укладывается в тему костюма, можно костюм засунуть в желатиновый куб или сделать что-то в этом духе. Вот. И, ну и э, вот э, еще нашлись такие э, полупрозрачные э, шпионы, которых можно будет найти либо там, либо э, опять-таки в замке и лучше всего просто идеальнейший конечно в тему костюма у нас укладывается э, такой монстр как анимированная броня которую можно сделать как именно броней так и любым костюмом и э, чем вообще э, угодно вот э, советую вообще побольше э, такой штуки натыкать в, э, и в подземелье и куда угодно потому что здесь оно хорошо э, впишется э, на этом все э, спасибо за внимание это был инктоber второго э, э, числа с темой костюм. С вами был Родораст. Если понравилось, увидимся еще завтра.